приветствую вас друзья давайте сегодня разберем какие настроения какие энергии будет нести август месяц но ну, при, при перед ним июль окончание июля могло быть ознаменовано какими-то резкими непредвиденными событиями если они не произошли ну значит еще остаются в опасности 1 2 а августа особенно поскольку здесь у нас будет еще продолжать Действия соединения Марса, Урана и Северного узла. Марс в соединении с Ураном, напоминаю, действует примерно как ну, резкий взрыв, неприятие чего-то, либо разрыв. Ну, как правило, он дает что-то резко неприятное, но в соединении с Северным узлом, Северный узел показывает на то, к чему нужно прийти, чего нужно достичь. А это один из показателей того, что... Нужно, учитывая, что это соединение находится в знаке зодиака Телец, а Телец у нас связан с ресурсами, то важно удержать ресурсы, которые тебе принадлежат. Вот. ну, это будет, наверное, такое, вот знаете, на начало месяца очень активная энергия, связанная с удержанием своих личных ресурсов. Особенно будет это актуально для тех, у кого их будут пытаться отобрать либо на каком-то бытовом уровне, либо глобальном. Хорошо, ну давайте посмотрим дальше. Да, я еще также хотела бы сказать, что особо ощутить на себе вот это соединение могут люди, которые родились, либо имеют личные планеты Венеры, Венеру, Луну, Марс. Ну, приблизительно от 18 по 22 градус вот для вас это будет особенно ощутимо особенно если вы рождены ну, или эти планеты находятся в зодиаке знаки зодиака телец скорпион лев или Водолей. ну под датом сейчас я немножечко вам скажу значит львы в период с 8 по 15 Тельцы, ну, соответственно, тоже с 8 по 15, также водолеи с 8 по 15, и в этих же числах рожден дескальпированный с 8 по 15. Вот для вас особо могут быть ощутимы эти транзиты, но посмотрим более детально, чуть больше, у кого, что будет проигрываться. Ну а сейчас давайте идти дальше. Не успеет э, начать расходиться аспект Урана с Марсом, как начнет идти аспект э, квадрат Марса с Сатурном. Э, этот аспект от Урана к Сатурну, он может создавать различные кризисные ситуации. В этот период до 7 числа не рекомендуется, вот оно, Видите, какой квадрат четкий. Не рекомендуется создавать какие-то напряженные ситуации, участвовать в спорах. Важно взять контроль над своими действиями. Также по соединению, по аспектам к узлам кармическим этот период может сопровождаться расплатой за то, что было сделано ранее. Также могут обостриться хронические заболевания, но в целом может идти разрушение чего-то старого и появление чего-то нового, к чему вы совершенно даже не были готовы. Поэтому сдержанность, выдержка, точный расчет, осознанность в действиях необходимы в первой половине августа, так как никогда ранее. В то же время Венера сделает к 9 числу, сделает оппозицию к Плутону. Вот она как выглядит. Очень достаточно сложный аспект. Большинство ситуаций, связанных с финансами, могут иметь какие-то непредсказуемые последствия. Ни в коем случае не назначайте на этот период важных косметических процедур. Ну и тем более не планируйте каких-либо важных финансовых вложений. 11 числа Солнце сделает оппозицию к Урану и квадрат к Марсу. Не к Марсу, извините, хотя он тоже может еще ощущаться, а к Урану. Солнце-Уран и оппозиция к Сатурну. Оппозиция к Сатурну, она будет приблизительно к 14 числу. Будет аспект более точным, точным аспект. Да, вот он, видите. Ну, хочу сказать, что конфигурация тоже достаточно сложная. Обратите внимание, вот видите, я подсвечиваю, какой большой квадрат образовывается на небе. Обычно квадраты в астрологии олицетворяют борьбу и Желание добиться чего-либо любой ценой. В это время нежелательно начинать что-либо новое, особенно для тех людей, о которых я упоминала в начале этого прогноза, у которых находятся личные планеты с 15 по 22 градус. Для вас могут быть крайне неприятные ситуации, связанные с потерями, лишениями, трансформациями. В конце месяца также будет еще ожидаться квотербрат от Солнца к Марсу где-то 26-27 числа. И, в общем-то, можно сказать, что, если это коротко подытожить, то этот месяц будет связан с необходимостью быть выдержанным, терпеливым, уметь правильно планировать свою деятельность без спешки и с точным анализом. Я смотрю, что вот лишь середина августа, начиная вот с 10 наверное, по 15 будет максимально благоприятно для каких-либо начинаний и активных действий, поскольку Марс будет находиться в очень хороших благоприятных аспектах. Ну, еще для того, чтобы просмотреть гороскоп активности, Нужно проанализировать Меркурий. Меркурий связан с коммуникациями, передвижениями, с договоренностями. Ну и вот как раз 4 августа он переходит на Девы, пробудет там до 26 августа. И я могу смело утверждать, что в течение всего месяца постоянно будут возникать благоприятные условия для взаимных, взаимовыгодных договоренностей. Поскольку Меркурий в Деве очень силен, очень благоприятен, очень контактен. На периоде этого Меркурия благоприятны любые начинания. Главное посмотреть, чтобы были благоприятные аспекты от него. Ну желательно. Тогда все будет происходить очень легко и свободно. Ну смотрим. Вот после 11 числа он начинает формировать аспект благоприятный к Урану. Так, да, верно. Полностью он сформируется с 16 числа и это говорит о том, что с 11 по 16 благоприятны любые поездки, переговоры, начало каких-то новых проектов, смена работы, подписание договоров, обучение. Обязательно их используйте. Для себя тем более тут видите еще марс тут в таком красивом аспекте Он уже 16 начнет расходиться но вот до 16 будет отлично работать вот с 11 по 16 -го. а вот где-то уже начиная с 18 по 22 меркурий становится в оппозицию к нептуну это возможно какие-то проблемы в договорах сделки которые ну, могут сорваться или определенные иллюзии, мечтания, это что то что-то не осуществится, сдуманное вами. Поэтому э, в этот период нежелательны любые финансовые вложения. но и поездка, и, возможно, разве что только лишь к воде, на море отдохнуть. Ну, в принципе, путешествие вполне, да, может быть. А вот в плане получения правильной информации, верной информации, то, возможно, множество ошибок и неточностей. Также с 19 числа начинает формироваться благоприятный аспект, который полностью формируется 26. -го. Это тригон Меркурий-Плутон, и он даст зеленый свет для новых проектов, для бизнесменов, для тех, кто открыт чему-то новому и неординарному. 26-го Меркурий перейдет в Весы, а это уже основной акцент на общество, на коллектив, на партнерство, на необходимость договариваться, даже если это будет его ущерб себе, своим личным интересам. А также еще 20 числа Марс перейдет из Тельца в Близнецы, здесь ему немножечко полегче он становится менее агрессивным в действиях, но, наверное, все-таки более агрессивных на словах. И в это время могут приниматься какие-то поспешные попытки действовать, что-то действовать, решать, объяснять, передвигаться. Вот знаете, будет очень-очень много движений. Причем близнецы, это же знак воздушный, и они... Вот как-то всегда все как паутинка э, занимают. И тут, знаете, такая особенность будет интересна. Активность будет раз сосредоточена не в одном месте, а сразу в разных направлениях. Так, любовь и финансы в августе. Ну давайте посмотрим. Значит, где-то 5, 6, 7 Венера начнет образовывать благоприятный аспект Нептуну это шикарный аспект для того чтобы знакомиться для того чтобы организовать какие-либо торжественные мероприятия чтобы что-то творить создавать благоприятное время для вкладов финансовых ну, вообще для любых финансовых действий хотя видите здесь он параллельно идет и на оппозицию с плутоном ну такое чувство что можно во что-то вложить и при этом этот вклад, он ну, много денег потратить на что-то, но вот оно будет обосновано. То есть купить что-то очень дорогое, приобрести что-то очень дорогое. Не просто потратить и все, а именно вложить. С целью иметь еще нечто большее, чем потратил. Вот я сейчас думаю, может быть, это какая-то страсть, любовь при, приведет, придет, придет кому-то. Интересно очень здесь сочетание, знаете, как будто бы может появиться новая любовь. Одну теряют и тут же другую приобретают. Но ну, об этом я буду потом подробнее рассказывать уже в для каждого знака зодиарка. Но вот этот точный аспект от Венеры к Плутону будет формироваться до 9 числа, поэтому ну, давайте так вот, вот 8-9 это будет максимально такая кульминация, достаточно сложные дни, когда. Ну, сложные именно в, романти... в романтической жизни. Когда чувства, эмоции будут преобладать над разумом. А многие отношения могут быть подвержены серьезным трансформациям. Обстоятельства складываются таким образом, что просто перешагнуть их будет непросто. Ну, 11 числа Венера входит уже в знак зодиака Лев. И. Чувства станут более открытые, но проявление этих чувств более яркое. Очень красиво могут проходить ухаживания, романтические встречи. И даже те пары, которым там, пришлось разойтись или испытали какие-то определенные трансформации в своих отношениях, то вот их ждет как раз вот новое, новое дыхание, новая жизнь, возрождение. Очень хороший период для новых отношений, для завязывания новых отношений. Если влюбиться в этот период три недели, пока Венера будет идти по Льву, то эта любовь запомнится надолго, будет очень яркой и будет гореть таким ярким, красивым огнем в каждом сердце. С 16 числа по 18 вы ощутите очень красивый, яркий аспект. Тригон Венера-Юпитер. Это один из самых моих любимых аспектов, поскольку он несет радость, счастье, удачу. Он открывает много возможностей и приумножает радость. Вот смотрите, если Юпитер считается большим благодетелем, а Венера малой, и вот в соединении, в благоприятном аспекте между собой, они дают, то есть вот эту вот радость они усиливают, удачу, радость и счастье. Понятно, что в этот период возможно и получение каких-то крупных подарков, приятные знакомства с очень интересными партнерами, которые не простые, а достаточно обеспеченные, скажем так. Также благоприятный период для различных финансовых вложений. Отличное время для тех, кто хочет наладить свою личную жизнь. А вот с 26 по 28 здесь уже начинаются трудности. Во-первых, Венера встает в оппозицию к Сатурну, что может говорить о холоде, о разрывах с близкими людьми, причем это может быть вынужденный разрыв, одиночество. И причем еще и Венера образует квадрат к Урану, и от этого Урана будет квадрат к Сатурну. Какие-то вынужденные могут быть расстояния, могут быть... Ну и разводы могут быть, и финансовые потери, ну в общем-то как для финансовых дел, так и для личных, крайне неблагоприятный период, особенно для тех, повторюсь, у кого солнце находится в знаке зодиака лев, то есть рождены в середине периода льва, водолея и тельца. Из важного у нас еще здесь будет наблюдаться полнолуние в Водолее. Оно будет соединение с Сатурном 12 числа. Это не очень хорошее полнолуние. И что оно может дать? Ну, смотрите, Луна она олицетворяет ну, что-то женское, женское начало. И вот... И семью также. И вот в соединении с Сатурном Сатурн все ограничивает. Она может дать какие-то потери, депрессивные состояния, может быть необходимость отлучиться из семьи, от семьи, от родины. Ну вот, какие-то такие моменты. Также это намек на то, чтобы человек ну, становился более свободным и принимал новое, то новое, которое приходит к нему. 27 августа будет новолуние, новолуние в Деве, прекрасное время для того, чтобы начать что-то новое, особенно если это касается финансовых дел, самое время распределять свой бюджет, все подсчитать и распланировать. Единственное, что портит картину, это позиция от Венеры к Сатурну, которая вот как раз и намекает на возможные финансовые потери. Поэтому будьте как в это время как можно более аккуратными и реалистичными в финансовых вопросах. Еще одним таким важным и значимым событием будет это переход в ретроградное движение Урана. Он будет способствовать переменам, которые находятся ну, на первом плане в жизни каждого человека. Ну, либо в той, в той сфере, за которую он отвечает, находясь в вашей личной карте, вашего гороскопа. Ну, в первую очередь это коснется тельцов, и изменения будут касаться их личности, их взглядов на жизнь, мировоззрения, а также, может быть, и внешности. Для близнецов это будет все тайное, скрытое, неясное, то есть перемены личной жизни, которые не решают. Или, может быть, вы обретете какую-то свободу, то обретете наконец, свободу в той сфере, которая вас раньше связывала, причем связывала в большей степени на эмоциональном уровне, хотя может быть и на физическом. Раки. У вас эта сфера связана с дружбой, коллективом, то есть произойдут измери, изменения в коллективе, может быть разрыв с кем-то из коллективов или с коллективом, то есть будет такое глобальное перемене в окружении. Львы. У вас это изменения в карьере, Перемены по карьерной лестнице, либо статусе. Девы. Для вас это, возможно, какие-то неожиданные поездки, путешествия, а также перемены в мировоззрении. Весы. Это тема чужих денег, также опасных ситуаций. Но могу сказать, что вам нужно соблюдать как можно больше осторожность, как и в отношении чужих ресурсов, так и в плане собственной безопасности. Ничего не планируйте на этот период. Ну, если чего-то уже избежать нельзя, то нужно смотреть лично по аспектам. Скорпионы. Так, у вас это тема партнерства. Это перемены в сфере партнерства могут произойти. Причем учитывая, что узел он показывает на будущее, значит, скорее всего, вам дадут какого-то нового партнера или новых партнеров. Теперь э -э стрелец. Для вас это тема здоровья и работы. Будьте внимательны именно по этим сферам. Ну, а если ожидают перемены, ну, хорошо, почему бы нет. Особенно, если вам долгое время что-то мешало или были какие-то проблемы в этом. Всегда лучше, когда какая-то ситуация разрешается, хоть как-нибудь, чем постоянно находиться в обычной состоянии. для вас это тема любви детей. Здесь у вас будут перемены. Водолей, дом, семья, недвижимость, рыбы. У вас короткие дороги, путешествия, тоже короткие обучение, близкие контакты, могут быть курсы, посвящение курсов. И по Овну. Овен это тема, эта тема для вас будет связана с с финансами, с денежками, ну, то есть начнут какие-то происходить подвижки по финансовым вопросам. Ну и по тельцу мы уже говорили, поэтому надеюсь, что этот прогноз будет для вас интересным. Ну такой обзор, я бы сказала, прогноз, обзор августа. Будем надеяться, что лучше все сбудется, а лучше нет. нет. Или пройдет как можно мягче благодарю вас за просмотры пожалуйста подписывайтесь на канал это помогает его развитию ставьте ваши лайки комментируйте и до встречи в следующих прогнозах